Вот, на этой кровати нашли труп. Или Дарк Гост. Сегодня я нахожусь в жутком доме с призраком. Насколько мне известно, этот дом не связан ни с каким колдовством. Здесь нашли труп мужчины, хозяина этого дома. По показаниям судебной медэкспертизы, мужчина умер естественной смертью. То есть без какого-либо насилия. Но после смерти в доме начала происходить паранормальная активность. Сегодня я попытаюсь выяснить, что же на самом деле здесь происходит и кто здесь обитает. Друзья, внимание, важная новость о моем канале. В Ютубе на территории РФ отключили монетизацию. YouTube стал нестабилен и может в любой момент заблокировать мой канал. Поэтому, чтобы в случае блокировки вы смогли продолжить смотреть мои видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал и переходите на мой сайт. Да, друзья, у меня создан специальный сайт с моими видео. Все ссылки на сайт и а... телеграм-канал будут в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Я продолжу снимать видео на YouTube, но некоторые видео будут доступны только на сайте. Так как с YouTube нет дохода, на некоторых видео на сайте будет поставлена небольшая плата. Это, друзья, очень важно. При помощи этой небольшой символической оплаты я смогу и дальше снимать для вас видео. Вы кликаете по картинке, ниже нажимаете кнопку «Купить». Вас перебрасывают на сервис Boosty. Вы регистрируетесь, если еще не зарегистрированы. Регистрация там быстрая, пару кликов. После вы можете приобрести месячную подписку или купить доступ за отдельную плату. После оплаты открывается пост и вы можете смотреть видео. С месячной подпиской на протяжении всего месяца вы сможете смотреть бесплатно видео с раздела платные, а также смотреть фото и прочие посты со съемок. Спасибо, друзья, за внимание и приятного вам просмотра. на этой кровати нашли труп Сейчас я применю свисток смерти А также, если что-то будет, то эгф Ловушку не буду применять, пока не узнаю, что здесь за сущность обитает Но пока что за это время, что я здесь нахожусь Ничего такого сверхъестественного не происходит друзья началось свисток сработал а вот почему мне не отвечает pgf этого я не могу понять В общем, я установлю тепловизор в этой комнате. Да, у меня сейчас, конечно, тут проблема. Установить я не взял штатив для телефона, чтобы установить тепловизор. Плюс сейчас еще переходник надо взять. Но переходник хорошо, что переходник у меня здесь с собой. Там шаги. По траве. Будто бы кто-то ходит на улицу. Так, друзья, камеру с тепловизором я оставлю здесь, а сам выйду на улицу. Оставляю здесь камеры две ночные и одну основную с тепловизором Сам с этой камерой GoPro я выйду на улицу Я слышал такое что здесь и Медведи ходят. Сейчас какие-нибудь пациенты? Сейчас какие все да. Сейчас я пройдусь еще с тепловизором Не понял, что там такое подсвечивается. А, это, наверное, от солнца дверь нагрелась. Без... Он повсюду Все вроде бы затихло. Вроде все утихло. Не знаю, друзья, что делать. Но, скорее всего, я сейчас соберу вещи и буду уезжать отсюда. Сюда нужно вообще было привозить мне ловушку. Я не думал, что здесь реально так опасно находиться. Поэтому в следующий раз, наверное, если я сюда еще поеду то я обязательно возьму с собой ловушку Даже если это призрак просто какой-то призрак то вы видите как он себя ведет агрессивно